Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы расскажем о очень красивом проекте, где все работы мы выполняли под ключ. Это у нас ванная комната в частном доме. Изначально до начала работы здесь было все по-другому. Стояла у нас гидромассажная ванная, но заказчики данного дома пожелали так, чтобы у них в ванной комнате была и полноценная ванная, и душевая кабина. Поехали, обо а всем по порядку. Итак, друзья, изначально у нас гидромассажная стояла э, в этом месте, э, но небольшая перепланировка, и э, основной прямоугольную ванну мы разместили при входе, вот, и дальше у нас расположилась э, полноценная душевая кабина, где перегородку мы э, возвели из блоков, облицевали ее э, такой вот рельефной плиткой, мы немножко попозже покажем на вот, и э, полноценная наша э, душевая кабина, где можно э, свободно, скажем так, расположиться и помыться. Что примечательно в данной э, душевой кабине, то, что пожелание было сделать там небольшую полку, скажем так, можно ее использовать как место для сидения, либо там я не знаю там поставить ноги, помыть и так далее, кому будет неудобно Иногда мы в наших ремонтах делаем такие вещи Вот еще один ремонт и такую вещь мы реализовали Итак, наша ванна у нас из акрила Экран, как обычно, мы зашиваем плиткой Одну плиточку мы делаем, как всегда, ревизию под ванной Для того, что если вдруг сифона забьется, можно было его легко прочистить, либо поменять вот. На набору ванны у нас смеситель наружного монтажа с небольшой лейкой. И вот здесь заказчик пожелает переделать вот такую вот ручку для удобства, скажем так, ну, вставания, поднимания, держания, находясь в ванне. Потому что ванна на самом деле бывает иногда очень скользкая. На задней стенке прихода мы расположили полотенцесушитель. Потолки у нас э, гипсокартон, э, покрашены э, под стойкой краской. Точное освещение включается у нас э, освещением в две линии. Кстати, с ним, э, э, сними освещение. Включаем. Да, еще раз. Снял ее. Угу. Как я уже говорил, э, вот наша полка, на котором можно комфортно присесть, включить душ и, так сказать, сидя на ней мыться, умываться, проводить какие-то там процедуры. На самом деле такой большой душевой, это очень удобно. Точно так же можно ее использовать по другому назначению. Можно поставить ноги, к примеру, и свободно помыться. Пожелание у заказчика было, чтобы душевая кабина была, ну, большая, вот. я думаю, у нас это получилось, потому что, все-таки вот, я как, сам по себе не очень мелкий, но Таких как я, наверное, еще два человека станет. На самом деле очень удобно, поскольку ванная комната у нас очень большая, и почему бы не сделать в ней такую же большую э, душевую кабину? Э, стойка у нас душевая наружная монтажа, э, тропический душ и небольшая лейка, чтобы можно было э, как-то смыться. Видим у нас э, два вентканала, вентиляция э, обычная, автономная, то есть не принудительная, не электрическая. Было принято решение расположить именно так. Плитка у нас э, в душевой, как я говорил рельефная, располагается у нас вертикально. Если по всей у нас идет э, горизонтальное расположение, то именно в душевой был сделан акцент на вертикальное расположение плитки. Отрав в данной душевой кабине, э, решили мы не заворачиваться. Они покупали на длинный какой-то с э, вставкой для плитки. Купили обычный э, квадратного типа, сделали э, разуклон к нему. И разместили его практически в углу под нашей полкой По самой душевой кабине, по полу Расход у нас сделан, но ситуация обстоит так, что пропускная способность данного трапа Она не справляется с ним так немного То есть когда обильная пена присутствует, есть эффект накопления у нас воды И вообще изначально нужно делать все-таки такой вот бортик для отсечения э, этой вот э, пены. В данной ситуации вышли э, расположив здесь небольшой такой стеклянный э, порожек, э, он проблему частично решил, э, но э, на будущее на заметку берите, что все-таки лучше сделать какой-то небольшой э, борт, для того, чтобы эта вот пена не выходила у нас наружу. Друзья, наша душевая кабина, она немножко неправильной формы, скажем так, то есть идет прямой участок и заужение в сторону ванной. На данном участке мы расположили дверь. Кстати, все вот стекло было изготовлено под заказ. Вот, то есть это не готовое решение, а индивидуальный проект. Окно у нас, оно здесь у нас в ванной комнате одно. Откосы все эволюционные сплитки что день и ночь э, расположены, и переходим к части умывальника. Столешница у нас из натурального камня, э, мойка у нас э, располагается под э, самой столешницей, подвесные шкафы, э, по желанию заказчиков было такое, что у нас основная полка присутствует, и э, по бокам две у нас вот такие вот э, корзины. В одну можно складывать грязное белье, во вторую допустим, можно складывать белье, которое дождается у нас в Естественно, над умывальником у нас располагается зеркало. Зеркало у нас с центральной подсветкой. Очень удобно, можно прийти, не включаясь свет, включить только подсветку. Все смесители в данном проекте у нас качественные, от фирмы Гроя. Кстати, фасады у нас все э, крашены, вот, то есть нет ни одного э, ламинированного элемента, все у нас крашены, также располагается у нас в углу шкаф, э, большой, комфортабельный для того, чтобы хранить э, какие-то э, вещи, шкаф у нас имеет глубину на всю столешницу, очень удобно, так как много места не бывает. И видим, под основной столешницей у нас располагается наша стиральная машина. Все коммуникации у нас скрываются под столешницей в стене. Итак, друзья, в данном проекте у нас присутствует теплый пол. И изначально, когда мы делали демонтаж, мы сняли всю стяжку и уложили новый контур теплого пола. Естественно, потом залили стяжку, сделали полную гидроизоляцию и уложили наше напольное покрытие керамогранит. Керамогранит у нас в цвет плитки, основной, которая идет по ванной. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было э, интересно данный видеообзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы дальше будем снимать для вас еще больше красивой и интересной информации. Всем пока!